Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы хотим рассказать о смесителе для умывальника от компании РИА, коллекция Soho, модель B8601. Главной особенностью всех товаров РИА является уникальное дизайнерское разнообразие. Креативные сотрудники компании не зацикливаются на одном стиле, по возможности избегают шаблонов и клише. Их стиль – это отсутствие стиля как такового. Именно благодаря нетривиальному творческому подходу мы можем наблюдать множество непохожих друг на друга изделий. Черный цвет наряду с нестандартным рычагом отчетливо выделяет данный смеситель из линейки похожих, наделяют его своеобразным дизайнерским шармом. Риасохо однорычажный смеситель с неподвижным изливом. Устанавливается на умывальник или столешницу. Высота смесителя 250 мм, длина излива 100 мм, высота излива 220 мм. Отличительной чертой данной модели бесспорно является рычаг переключения. Его длина практически равна длине излива, что добавляет ему запоминающийся статусный вид. Как и вся продукция компании, RIA Soho изготовлен из качественной латуни. Это на порядок повышает прочность и долговечность смесителя. Весьма неординарно и цветовое исполнение смесителя. Выполнен Риасохо в элегантном черном цвете. Поверхность изделия матовая. Смеситель оснащен керамическим картриджем и аэратором, который стабилизирует поток воды, избавляет лишний брызг и сокращает расход воды. Диаметр поводки 3,8 дюйма. В комплект поставки входит смеситель, необходимый набор креплений, инструкция для быстрого монтажа и гарантийный талон. Гарантия от производителя 2 года. Процесс установки достаточно прост, а с приложенной инструкцией не составит труда даже для новичка. Смеситель для умывальной корея сохо отличный пример функциональной, визуально сбалансированной сантехники. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественную смеси по выгодной цене. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.